да да ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch начинает играть в Empire Galactic Survival Играть будем на самой финальной версии игры, что есть на данный момент, а конкретно версия 1.8.3 Ну что ж, стартуем, совершенно новая игра и выживание, постараемся сделать себе выживание с самыми максимально хардкорными условиями ну а нас тем временем с какого-то космического корабля отправили вот в такой вот капсуле на поверхность планеты, я так понимаю. Летим, и я надеюсь, посадочка будет у нас мягкая. Опс! уж не совсем таки мягкая была посадочка. Я надеюсь, ничего себе при падении не отбил. ой ой ой ой, -ой. похоже, мой персонаж очень сильно пострадал. Смотрите, на сколько единиц хп осталось. Ну и при старте совершенно новой игры нам дается вот такое вот а, обучение под систему аварийной диагностики. Обнаружена аварийная ситуация. Родинсон протокол какой-то инициализирован, Хотите ли ты активировать учебник справочный информационный. Системы. Да, давайте, допустим, нажмем. Мне нужно сделать следующие вещи. Собрать все устройства, предметы и инструменты вокруг места аварии. Нужно найти съедобные растения или создать основную пищу в своем конструкторе выживания на тап. Найдите или создайте оружие. Так, это понятно. Собирайте дерево и добывайте углерод при постройке убежища. Начинаем потихонечку. Да, мы высадились на совершенно новую планету, где искать информацию. Это, в принципе, тоже мне а, друзья, понятно. Так, ну что ж, если ты пропустил э, или что-то там забыл, упустил, можно всегда открыть через F1 и посмотреть. Ага, нам тут дают всякие подсказочки. Давайте мы быстренько все это прощелкаем. Чего себе здесь даже можно солнечную систему посмотреть, да? Сколько тут планет на ну, смотри вокруг вертится? Раз, я так понимаю, 2 а, три, четыре и на все вот эти планеты мы с тобой можем. По желанию путешествовать Насколько я знаю Также здесь есть карта галактики Ты посмотри, а это какая красота Как же я люблю такие выживалки С а, прям вообще безграничными а, возможностями В плане путешествий а Дальше мне необходимо проверить наш инвентарь Вот он, друзья, может, мой инвентарь А вот, собственно говоря, и я У меня никаких инструментов в кармане ничего. давай-ка посмотрим, что у нас тут попадало вместе с нашей капсулой. И вот так она у нас выглядит. Нехило так она у нас зашла в землю. По самое, не балую. Так, ну что ж, давай по начинаем брать. А, что у нас тут выпало? Пинты. А, медицинские предметы нужны для восстановления здоровья. Ну-ка давай попробуем. О, зашибись, мне уже лучше определенно. Так, это что такое? Так, давай посмотрим. Ага, вот у нас инструмент для выживания, у которого есть, да, я все быстренько буду тебе рассказывать, потому что я уже... Поиграл немножко и понимаю, что здесь за что отвечать, Это инструмент выживания, у него есть несколько режимов работы Режим защиты а, в тот момент, когда мы можем отбиваться от каких-нибудь а, врагов Да, если, конечно, они нам попадутся а, Это первый режим Второй режим утилизация, при помощи которого мы можем разбирать И мы, Интересно, мы можем разобрать нашу посадочную капсулу? Нет, друзья, капсулу мы разобрать не можем А мы можем разбирать какие-то конструкционные элементы, которые построим именно мы Сами это два. И третий режим добычи, при помощи которого мы можем ковырять все, что нам попадется на пути. Будь то это земля, вот таким вот образом мы можем разравнивать, да, можем копать ямки. Вот таким вот, да, образом. Или же какие-нибудь другие ресурсы, которые будут попадаться на нашем пути. Так, красительные белки а, нам необходимы для того, чтобы кушать. Вот эти вот от них, а, так сказать, основания тоже можно собирать. Мы после этого собираем... Такой компонент, как растительное волокно, он тоже нам пригодится в процессе. Много для чего нам должен сейчас даться сигнал. Ага, 400 метров от нас это не так что далеко, наверное, сейчас мы туда и отправимся. Но после того, как закончим а, здесь. Так, и режим добычи я тебе тоже уже продемонстрировал. Так, ну что ж, давай берем следующий предмет. Ага, это у нас фонарик, тут ничего такого интересного нового. Это просто, друзья, фонарик, который светит в ночи. Так, а вот этот инструмент достаточно интересен тем, что это у нас сканер поверхности, который покажет, где у нас находятся... Те или иные ресурсы В том числе он показывает вот эти вот объекты а, С повышенным как бы интересом для нас И которые нужно исследовать Там ресурсы у нас, там ресурсы я вижу Там, там обязательно к ним а, сгоняем Так, это что за коробочка? Энергетический батончик, отлично И это что за коробочка у нас? Палатка, замечательно А это что такое? Это у нас ПДА на худ отображается вся информация о состоянии и местоположении, а также маркеры, направления, радары и многое другое. Нажмите на Escape, наведите курсор на каждый элемент худ, чтобы узнать, что он отображает. Ага, я предлагаю, наверное, выдвинуться к первой нашей точке интереса, это вот туда, вот к этому странному лагерю. Попутно мы будем собирать ресурсы. Это у нас, значит, залежи меди. Их мы забираем. Так... Новый ресурс а, медь заработал, жетон исследователя. Так, новый ресурс кремний. Еще где какие ресурсы у нас есть? Давай пос попробуем, пособираем. Так, белок обязательно. И вот эти вот растительные волокна тоже нам пригодятся. Сейчас мы немножечко здесь освоимся. На режиме сложном я буду хотеть кушать гораздо чаще. Поэтому и гораздо больше, поэтому собираем. Это что за ресурс? Это у нас железо, друзья. Железо тоже нужно будет для... Много чего А вообще по поводу информации о нашей планете Можно посмотреть вот здесь Вот в этом вот меню Значит планета такая Это значит гравитация здесь есть Максимальная минимальная температура Это минус 12 ночью 37 днем радиация минимальная Плотность атмосферы 0,7 кг на метр в кубе Содержание кислорода Можно дышать Ресурсы здесь встречаются Железо, медь, кремний Здесь еще... А, и углерод. Вот это все возможные ресурсы, которые мы можем найти именно в недрах данной планеты. А вот это что за странный черный камень? Давай мы посмотрим, что это такое. Ага, это у нас углерод. Также пригодится нам для производства чего-либо. есть чистым белком, друзья. Ой, ой ой ой ой Травма обнаружена. Какая еще травма? У меня отравление. Да капец, друзья, я, похоже, отравился. У меня, ребятки, очень сильное голодание. От этого снижается мое здоровье. Успею ли я дойти сейчас до этого лагеря, я, друзья, не знаю. Интересно, на сложном уровне сложности, где мы резнемся? Успеем ли мы поставить с тобой палатку? Давай поставим палатку. Да, успел я поставить палатку. И прям-таки и здесь я откинулся, друзья. Вот он результат первого а, опыта выживания на хардкорном уровне сложности. Интересно, где мы сейчас... А с тобой возродимся. Но вообще-то должны возле палатки, которые я успел поставил на крайний на самый крайний момент возрождение в ближайшей палатке, конечно же. Да, вот друзья и мы. С нами все хорошо. А, те компоненты, которые мы при смерти оставили, они остаются. И главное вовремя до них добежать и все забрать. Так, ладно, не все так плохо, как я думал. А палатку пока мы, наверное, свернем. Заберем. Главное потом не забыть ее поставить так, пошли посмотрим, что мы тут интересного открыли. Что это за лагерь такой? Можно шариться? Да, можно. Сеть логистики. И вместо того, чтобы обрабатывать свои предметы вручную, сеть логистики позволяет тебе удаленно получать доступ и управлять всеми твоими грузами. Но это когда мы базу свою собственную построим, да. Тогда все это можно будет реализовывать. А пока мы просто забираем все компоненты. Интересно, это можно все утилизировать? Да, это все дело мы утилизировать можем. Я знаю, что когда мы утилизируем, мы забираем часть ресурсов тех или иных конструкций, которые мы разбираем. Вот, например, здесь у нас были стальные пластины. Отлично. Здесь какая-то консоль. Давай посмотрим, что у нас здесь интересного есть. Все члены экспедиционных команд подчиняются ответственным командирам бас. Действует максимальный уровень тревоги. Важно, все суда. Техник проинформирован, время с момента а, сообщения такое-то, выберите одну из доступных опций а, ниже. Я так понимаю, это какой-то мануальчик, который ознакомит нас а, со всякими секторами, да и зонами, которые присутствуют в данной солнечной а, системе. Это вот про нашу планету информация, но, наверное, мы все это дело сейчас Разберем, да, для того, чтобы потом просто-напросто использовать уже это в своих целях Нужно поврежденное устройство частных данных Реконструкция информации в буферной памяти была частично успешной Следует ли считывать имеющие данные? Да, считываем Мы изучаем артефакты уже несколько лет Их четыре по одному апеллиску на каждой луне этого газового гиганта Мы разбили лагерь у каждого артефакта и без конца собираем данные Да, я понял, то есть мы постепенно будем продолжать то, что начали здесь исследователи да, зацепку первую мы получили. Ну и дальше продолжаем разбирать. Так, тут близко какой-то я странный нашел. Я так понимаю, это и есть тот объект для исследований, которые здесь проводили ученые. Так, а можно ли в него зайти? Ага, вам нужен следующий элемент для доступа к этому устройству. Так, я так понимаю, да, просто так мы в него а, ни за что не попадем. Нам нужно что-то сначала найти а, для того, чтобы его а, взломать. Я думаю, будет это немножко... Попозже. Попробуем отдохнем уже до следующего утра. Поехали! На 8 часов. Мы уснем. Так. А проснулись мы ночью. Создай палатку. Я понял. Давай-ка еще поспим, тогда раз мы ночью проснулись. Нам нужен день в идеале. Вот Придерживаюсь восточного направления. Я продолжал свое путешествие к месту моей будущей базы. Обнаружим новый ресурс. Кремниевые залежи. Мне подсказал мой значит, встроенный ПДА. Мой встроенный сканер ресурсов. И вот, как я понимаю, в районе 100 метров с небольшим у нас находятся а, кремниевые залежи, которые, в принципе, можно будет поковырять. Но я думаю, что глобальным, а, глобальной добычей я займусь уже тогда, когда все-таки определюсь с местом под свою базу. Мне тут сразу же предлагают а, построить свое новое первое жилище. Конечно же, проведите меня через этот процесс. А свое собственное жилище также можно а, построить просто-напросто, посмотрев его в библиотеке и набрав необходимое количество ресурсов, можно скрафтить. Библиотека этих самых штуковин находится на F2, и здесь мы как раз-таки можем по фильтру выбрать, что нам необходимо построить. Либо большое судно, либо же база, которая находится именно вот здесь. Да, именно вот тут мы можем заказать нашу первую базу, но я все-таки, наверное, предпочту построить ее сам. Ну и также м, все судна, которые доступны. Да, игра нам предлагает сразу же несколько готовых вариантов а, на выбор. Но в данный момент я буду строить конкретно а, мотоцикл мне нужен. Давай пощелкаем здесь вкладочки и посмотрим, где все-таки наш мотоцикл. Вот он, друзья, мотоцикл. А, он нам и позволит передвигаться гораздо быстрее в этом пространстве. А то, что как -то пешком, достаточно... Долго мне идти. Отлично. Вот у нас, ребятки, получился мо мотоцикл. Забираем портативный конструктор. И вот он, друзья, наш первый э, байк. Конечно, не звездолет, да, но это единственный, по-моему, колесный вариант техники, который присутствует в этой игре. Садимся. И поехали, черт возьми. Таким образом мы доберемся до места гораздо быстрее. Опачки. Вот это я полетел. Вот это я сейчас только что пролетела. На мне нет шлема. Выплывать срочно надо. Так, давай, давай выплывай. Давай, давай пушку убирай и выплывай. С пушкой что-то плохо, мы выплываем. Ой, ой, ой, ой, ой! Я, ребятки, чуть было сейчас не потонула А там еще монстр какой-то. Ты посмотри на него. Да, приехал называется я на пляже отдохнуть. Потерял, значит, мотоцикл. Улетел он у меня куда-то туда он вниз. Да-да-да, но мы прибыли точно по назначению. То есть, как я планировал, мне вот сюда надо, я сюда и прибыль. Так, мне нужно сейчас найти место более-менее нормальное на берегу. Когда мы с оружием в руках, наш персонаж сразу же начинает тонуть. Оно и правильно, то есть мы же руками-то не машем, поэтому и начинаем тонуть. Ставим наш сборщик куда-нибудь вот сюда. Запихиваем в него немножко ресурсов. А точнее, даже все наверное, ресурсы, и смотрим вот на эту вкладочку. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Ага, о, смотри-ка чего, уже все доступно практически. Компьютеры, микросхемы все сюда складываем. Все, что мы наковыряли с тобой, да, интересного, необычного, а я сюда складываю. И первым делом, что мне хочется сделать, это, наверное, будут холодильники. Давай мы закажем вот такой вот холодильник, а также мне, наверное, кажется, мне надо было заказать все-таки ядро это у нас какой-то монстр, это у нас монстр, друзья, пришел сюда меня сожрать. А ну пошел вон отсюда. Вот это похоже на хищника, существо. Оно не очень-то сильно агрессивное, оно, я бы сказал, больше нас боится, чем преследует. Но мне бы не захотелось оказаться у него в пасти. И посмотри на это жуткое скользкое существо. Я не знаю, хорошее оно было или плохое по меркам здешней планеты. Но выглядит оно явно не очень-то дружелюбно. Поэтому я не хотел бы, чтобы на меня до ночи, когда я буду спать, что-то подобное напало. Так, твой инвентарь может вмещать только определенный объем. Бронекостюмы и бустеры помогут тебе увеличить вместимость. Чтобы получить еще больше места для хранения, создать транспортные средства, такие как ковербайк из библиотеки чертежей на F2. Это я уже понял. Давай посмотрим, что у нас а, сделал наш сборщик. Он не сделал главного. Ядро. Ага, нужно ядро. А чтобы сделать ядро, мне нужно оптоволокно. А чтобы сделать оптоволокно, давай посмотрим, что нам надо. Нам нужен кремниевый слиток. У меня что, кремниевых слитков недостаточно, я не пойму. Что-то мне подсказывает, что за кремнием надо будет мне чесать сейчас достаточно далеко. Как оказалось, бегая по горам, я нашел еще несколько... Такого ресурса, как неодимовые залежи. Опачки, за кого я тут наткнулся? Вы посмотрите, а? Это те самые непонятного плана жуки. Инопланетные насекомые. Давай попробуем с ними справиться. Вроде бы они не выглядят враждебными, но если на них нападать, они начинают браться. И посмотри, а, Нихила так отнимает. С одним мы разобрались. Забираем с него ингредиенты. Продолжаем крафтить себе батончики. Питательные. Так, приплываю обратно на свой остров. Да-да-да, грустный и печальный, потому что не нашел желаемого искомого результата. И решил, конечно же, передохнуть. Значит, хожу я здесь, брожу и увидел вот это. Это какой-то динозавр немаленьких размеров. Не знаю я, насколько он агрессивен. Но что-то мне подсказывает, что достаточно он выглядит Выглядит он достаточно агрессивно. Ты посмотри только на этого громадину. Мне кажется, что это хищный тип И мне ничего хорошего не сулит, если я вдруг вступлю к ним в схватку. Поэтому я решил просто-напросто обойти его стороной. Давай попробуем нырнем. Можно ли нырнуть? Где вот он мотоцикл, там лежит внизу. Но нырнуть почему-то у меня не получается. А если мы сейчас возьмем винтовку в руку? И давай попробуем, мы за ним сплаваем. Главное, чтобы мне... Нет, ребятки, не хватает. За мной, смотри, уже вышли. Здоровье начинает уменьшаться. Эта клякса постоянно там охраняет. Теперь как будто бы, блин, я не знаю, здесь ей мёдом намазано. И, похоже, вернуть свой аппарат теперь мне будет нельзя. Вот смотри, как далеко она меня палит. Она уже чувствует, что надо на меня напасть. Короче, охраняют его очень жестко этот мотоцикл. Ладно. Попробуем мы тогда в другой раз сюда прийти. Ставим мотоцикл. И погнали. Где у нас залежи кремния? Как будем копать? Будем копать траншею туда вот вниз. Мы добрались до кремниевых залежей. Вот они. Кремниевая руда, отлично. Как раз то, что мне нужно. 67 кусков, 67 а, именно фрагментов. Мне будет достаточно, наверное. Вот он, друзья, вот он, этот огромный хищник. Интересно, он станет нападать на меня или нет? Вроде бы пока что он не выглядит агрессивным, Ведет себя достаточно спокойно. Так, ну что у нас там? Создалось ядро или нет? Нет, еще делается оптоволокно. Растительные волокна, кстати, тоже можно сюда запихнуть. Древесину сюда же. Битый камень также сюда же. Подожди, из битого камня можно извлекать плюсом. А, как видишь, а, железо, можно медь. И можно кремниевую руду делать из битого камня. Все это делается просто-напросто из камня. Поэтому шахту, я думаю, надо точно уже потихонечку здесь где-нибудь мне мутить, из которой мы и будем добывать все это дело. А где у нас будет располагаться шахта? Кто бы мог подумать. Может быть, я ее где-то сделаю на той стороне реки. А, скорее всего, сделаю прям вот здесь. Да, вот сюда, наверное, мы будем ходить в шахту. Здесь очень хорошее место ну что, построилась у нас или нет основа базы? Да, друзья, построилась у нас все-таки основа. Наверное, уже ее можно разместить. Где-нибудь вот здесь я, скорее всего, это сделаю. Так, как ее поворачивать? Как крутить, вертеть? Или прям так здесь и ставить? Я не знаю, друзья. Давайте попробуем, наверное, разместим где-нибудь поровнее, чтобы было. Пускай у нас будет первый блок. Как-то можно его провернуть? Подкрутить, провернуть. Вот он, друзья, первый блок для нашей базы. Это ядро фракции называется. Здесь у нас будут какие-нибудь колонны. Три, четыре, вот так вот, да? Очень мне нравится здесь, кстати, строительный редактор, потому что мы можем вот таким вот образом издалека доставать в самые дальние точки. То есть, если, например, мы вот отсюда не можем поставить куда-то под низ что-то, да, вот сюда вот я хотел бы поставить колонну под низ вот этого блока, но не получается. Мы можем это сделать, например, с другого ракурса, просто поставив издалека. Да, редактор, конечно, здесь интересный, строительный, мне достаточно подходит. Так, компоненты различаются. Есть компоненты, производимые для транспорта, вот такими синими, зелеными они в основном указываются. Есть компоненты, производимые для базы, то есть... Это у нас указывается обычно красным и желтым а вот такими маленькими квадратиками. То есть это окно мы сможем сделать только для какого-то транспортного средства. А вот эти окна у нас идут уже для базы. Да, мы все-таки расширяем, потому что я думаю того пространства, которое мы изначально задали, нам будет недостаточно. А Скорее всего холодильник у нас работать сейчас не будет, потому что нет у нас электричества. Посмотрим, если у нас холодильник не работает, будут ли у нас в нем хранятся продукты или же нет? Сейчас нам нужно подумать, как же сделать энергетику. Блин, проблема, знаете, в чем заключается? Чтобы построить этот дом, надо как-то залазить туда наверх. А у нас здесь нет ни джетпака, ничего пока что. Что еще можно сделать полезного? Конденсатор. Это нужно для хранения электрической энергии. Я, я так понимаю, что вместе с солнечной панелькой нужен конденсатор. Для того, чтобы у нас было накопление электричество. Вот у нас лестница круговая, получается, вверх. Если честно, я ее не тестировал, но очень убого по ней бегает наш персонаж. Ну что ж, строительство это достаточно утомительная и долгая тема, а потому первую серию нашего выживания мы на этой ноте и а, заканчиваем. В следующей серии постараемся уже обустроить себе жилище и начинать потихонечку а, исследовать эту а, неизвестную нам планету. А тебе спасибо большое за просмотр, ставь, пожалуйста, лайкосы, не забывай подписываться на канал. Продолжение, конечно же, следуй